Привет, девчонки! Это видео для проекта Валим из офиса и оно посвящено таргетированной рекламе в Инстаграме. Как вы знаете, если вы интересуетесь бизнесом в Инстаграме, в сентябре у Инстаграма появилась возможность таргетированной рекламы. Появилась она благодаря Фейсбуку, таргетируется аудитория именно по базам Фейсбука. Поэтому очень важно, если вы хотите давать эту рекламу, чтобы у вас была страница на Фейсбуке. Это видео будет посвящено краткому знакомству с тем, как настроить рекламу в Инстаграме. Итак, первое, что вам нужно, это страница на Фейсбуке. Второе, что вам нужно, это банковская карта. Обычная банковская карта, а не виртуальная. С виртуальной могут быть проблемы. Именно с карты вы будете оплачивать рекламу в Инстаграме. И третье, что вам нужно – это сайт компании iTarget, через который будет реклама в Инстаграме происходить. Вот так выглядит страничка на этом сайте с подробной инструкцией на тему того, как запустить рекламу в Инстаграме. Сейчас мы кратко по этой инструкции пройдемся. Какие целевые действия предполагаются со стороны пользователя, который увидит вашу рекламу в Инстаграме? Во-первых, пользователь может кликом на картинку перейти к вам на сайт или на вашу посадочную страницу. Во-вторых, он может скачать мобильное приложение. И в-третьих, он может перейти и посмотреть видеоролик. Тут вы уже в зависимости от своих потребностей будете выбирать, какое действие будет желаемым вами со стороны аудитории. Итак, с чего мы начнем? Со страницы Facebook. Я буду показывать на примере своей личной страницы. Рекламу буду создавать для проекта «Валим из офиса». Итак, переходим на Facebook. Что нужно? Нужно перейти в настройки. И для начала создаем публичную страницу нашего товара, проекта, магазина, всего того, что вы хотите рекламировать в Инстаграме. Создать страницу. Вот здесь нужно выбрать разные варианты. Местная компания или какое-то место. Компания, организация, учреждения, бренд или продукт. Исполнитель, музыкальная группа, развлечения, общая идея или сообщество. Пусть это будет общая идея или сообщество, а вы уже выбираете сами. Название моего сообщества будет "Валим из офиса». И я нажимаю кнопочку «Начать». Здесь я следую инструкциям, делаю то, что мне советуют сделать в Facebook. Рассказать о странице, добавить адрес, добавить уникальный веб-адрес на Facebook и так далее. Далее Facebook нам рекомендует поставить фотографию. Вы это делаете обязательно. Под вот оно сообщество Валим из офиса, которое я сделала для примера. Facebook дает мне различные подсказки, как сделать работу лучше. Следующий наш шаг – это создание рекламного кабинета в специальной бизнес-части Facebook. Переходим вот по этой ссылочке – business.facebook.com и попадаем в... На страницу, где можно сделать рекламный кабинет. Здесь вы обязательно ознакомьтесь с инструкцией. И далее нажимаем кнопочку «Создать аккаунт». Название компании такое же, как и на нашей публичной странице. Адрес электронной почты мы вводим. Тот, который у нас на сайте указан. И, собственно, вот он наш кабинет, в котором можно будет создать рекламную кампанию. Следующий шаг – это создание рекламного аккаунта в нашем рекламном кабинете. Для этого переходим к в меню «Настройки компании» не выбираем подпункт «Рекламные аккаунты». У компании «Валим из офиса» пока нет рекламных аккаунтов, поэтому нажимаем на кнопку «Добавить новый рекламный аккаунт». Название аккаунта будет также «Валим из офиса». Рекламируется от лица публичной страницы «Валим из офиса». Часовой пояс. Важно сразу указать тот, который вам нужен. И валюту также внимательно указывайте. Поменять ее потом будет сложно. Российский рубль. Итак, Нажимаем кнопочку Создать рекламный аккаунт. Facebook говорит о том, что у нас нет способа оплаты. Он не указан, мы укажем его чуть позже. Но пока нажимаем ОК. Следующий шаг это уже шаг номер четыре, в котором мы будем привязывать банковскую карту к нашему рекламному кабинету. Для этого выбираем посмотреть способы оплаты. Доступных способов оплаты сейчас нету, поэтому нажимаем добавить метод оплаты. И здесь нужно будет ввести данные вашей банковской карты. И вот появилась моя карточка, с помощью которой я буду оплачивать рекламу. Возвращаемся в наш кабинет. И следующий шаг, шаг номер пять, мы будем привязывать наш аккаунт Инстаграм к нашему рекламному кабинету. Как это сделать? В вашем рекламном кабинете слева есть меню, и в настройках компании есть пункт аккаунт Инстаграм. Нажимаем «Заявить права на новый аккаунт Instagram". И здесь вводим имя пользователя. Я ввожу личный аккаунт, поскольку это видео записывается для примера. Вы же для работы вводите все по-настоящему, все так, как вам нужно. И пароль от вашего Инстаграм-аккаунта. Далее. Теперь нужно соединить рекламный аккаунт с аккаунтом в Инстаграме. У меня, собственно, один вариант. Его я и выбираю. Нажимаю кнопочку «Готово». У меня теперь назначен рекламный аккаунт. И он соединен с моим аккаунтом в Инстаграме. Следующий наш шаг, шаг номер 6, это собственно создание рекламного объявления. Но для того, чтобы его создать, нам нужно зарегистрироваться в сервисе iTarget. Ссылочку на ту страницу, где нужно зарегистрироваться, вы увидите в инструкции. Вот она. И сейчас мы переходим в этот сервис и логинимся с помощью Фейсбука. Итак, я попала в свой кабинет на iTarget, и здесь уже видно, что есть мой рекламный кабинет «Валим из офиса». Я захожу в него, и мы переходим к шагу номер 7, это собственно создание объявления. Для этого ищу кнопочку «Create campaign», выбираю «Instagram». И вот теперь нужно решить, какое целевое действие я хочу от потребителя. Я выберу Значит, есть варианты перейти на веб-сайт, скачать мобильное приложение и посмотреть видео. Я выбираю переход на веб-сайт. Пишем название компании. Указываем бюджет. Для примера, пусть это будет 200 рублей. Это будет... Можно выбрать автоматическое списывание денег или ручное. В ручное, значит, ставим цену за клик. Предположим, 1 рубль. Указываем... Период, в который будет показываться наше объявление. 200 рублей вот нам примерно, видимо, хватит на такой период. И можно выбрать часы, в которые будет показываться наше объявление. Либо постоянно, либо конкретные часы. Предположим, мы ориентируемся на мам. И будем показывать объявления в то время, когда они бывают в Инстаграме. То есть во время дневного сна. Пусть это будет 12, 13, 14, 15 часов. Потаем вот так, дни недели кроме субботы воскресенье потому что будет воскресенье папа дома и у мамы уже немножко другие заботы и так расписание поставили и за что мы будем платить платить мы будем за клики то есть как за то что человек непосредственно по нашей рекламе перешел на наш сайт следующий шаг собственно таргетируем аудиторию жить они у нас могут по всему миру Пусть, пусть, пусть это будет «Россия». Возраст у нас от 18 до 35. Пусть будет «Женский пол». Можем выбрать «Интерес». Здесь вы выбирайте «Под ваши нужды». Также можно выставить ограничения «По». Здесь очень разные параметры. Каждый должен разбираться в зависимости от того, что ему требуется, от какая публика ему требуется. Что-то можно включить, что-то можно исключить. И переходим к следующему шагу. Нужно выбрать, какой призыв к у нас будет. Пусть у нас будет призыв Learn More. Вот сюда мы вводим адрес нашей посадочной страницы или нашего сайта. В общем, туда, куда будет переводить к нас клик. А сюда добавляем изображение. Кадрируем его. Теперь нам нужно добавить текст. Вы, конечно, над своим текстом должны хорошо подумать. А я напишу текст для примера. Чтобы посмотреть, как наше объявление будет выглядеть, вот здесь слева вверху есть значок «Глаза», который нам, который нам покажет, как будет выглядеть объявление в ленте у нашей аудитории. Под этой фотографией, когда она появится у вас как реклама в вашем аккаунте, вы сможете отвечать на вопросы, вы сможете комментировать и так далее. Все как в обычном посте. И теперь, если нас все устраивает, если вас все устраивает в вашем объявлении, можно нажать на кнопочку Create to New it». После этой кнопочки объявление отправится на модерацию. Но отправится оно на модерацию, если вы все заполнили правильно и адекватно. Вот мне выпала ошибка, что у меня очень маленький бюджет. В принципе, это логично, конечно, бюджет маленький, потому что я ставила его для примера. Мы оставим тот же бюджет, но оставим, например, вместо недели 2 дня. Вот он позволяет с нашим бюджетом сделать на 2 дня. И после этого, после того, как я исправила ошибку, можно попробовать снова подать на модерацию. Значит, у меня вышла ошибка, которая, в принципе, предполагалась в данном случае, что у меня личный аккаунт, а не аккаунт компании, поэтому я не могу в нем подавать такие объявления. Все верно, но это учебное видео, вы будете подавать объявление уже не через свой личный аккаунт, а через аккаунт, через бизнес-аккаунт, и у вас такой ошибки уже не будет. После того, как вы отправите свое объявление на модерацию, пройдет какое-то время, несколько часов, может быть, сутки. И после этого вы уже увидите в своем рекламном кабинете на iTarget, что происходит с вашим объявлением. Итак, у нас получилось примерно семь шагов по созданию таргетированной рекламы в Инстаграме. И я их еще раз перечислю: Вы создаете страницу публичную страницу на Facebook. Далее вы создаете на Facebook рекламный кабинет, создаете в рекламном кабинете рекламные аккаунты. Добавляете способ оплаты с помощью карты. Привязываете аккаунт Инстаграма к своему рекламному кабинету на Фейсбуке. Далее создаете кабинет на iTarget таргете авторизуетесь там с помощью Фейсбука. И собственно в кабинете iTarget создаете рекламное объявление. Удачи вам с созданием рекламных объявлений, эффективной рекламы в Инстаграме и до встречи.